Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну, пока погода позволяет. На дворе август, середина месяца, тепло, и поэтому мое видео на улице. И сегодня речь пойдет о таком прекрасном растении заферантес. Или как его еще в простонароде называют, выскочка. Это такое неприхотливое. И легкое в уходе растение. И тем не менее, посмотрите, как он красиво цветет. Ну, просто букет. И сколько там, посмотрите, еще выходит стрелок с цветами. Да, еще смотрите, у меня семена. Семена на одном этом появились. Ну, красавчик просто. Вот у меня второй экземпляр есть. В таком горшочке еще. Они у меня летом находятся на улице. Это, конечно, ему нравится. Свежий воздух, влажность все равно на улице. У нас тут и дождики были. И вот после дождиков там как раз у меня и обильно зацвело. Родина этого растения – субтропики и тропики Южной и Северной Америки. Это растение любит расти где-то у водоемов. Ну, в общем, где влажность. Потому что любит любит влажность и частый полив. Это в домашних условиях, я говорю сейчас. Я его каждый день пытаюсь чуть-чуть полить. А когда жарко, приходится, наверное, два раза его поливать. Ну, по чуть-чуть. Или я просто с таким орошающим его, из пулевизатора хорошо поливаю еще. И опрыскиваю листочки. Вот. В комнатных условиях у него бывает проблема, что начинают кончики листьев сохнуть. Это все от того, что не хватает влажности воздуха. Прям любит вообще влажность воздуха, очень высокую. А так вообще Почему? неприхотливое растение. При должном уходе даже очень хорошо цветет и зимой. Но это все-таки нужно освещение или поставить на южное окно. И тогда оно будет вообще цвести, мне кажется, вообще круглый год. Это луковочное растение. И очень легко размножается делением. В общем, вот луковочку. Садите, и она разрастается. Но желательно, чтобы в горшочке вот она просто должна заполниться полностью вот такими луковочками. И когда вот корни хорошо в рост пойдут и разрастутся во весь горшочек, тогда заферантос начинает вот прям обильно. То есть ему нравится тесный горшок. Ну и грунт соответственно должен быть рыхлый. Я просто использую универсальный грунт и добавляю туда разрыхлители. Ну там перлит, пермикулит, древесный уголь. Ну если, я вот не помню, даже ложила сюда я осмокот или нет. Даже, наверное, не ложила здесь без осмокота а так удобряю раз в 10 дней удобрением для цветущих растений но ну, я использую фертику не знаю как так не привыкла и все цветы в принципе удобряю фертика люкс которая в порошочке если зимой то я устраиваю душ и если начинают кончики вот портятся, я их просто обрезаю и все можно и вообще стрижку сделать в принципе, это тоже на пользу. Она быстрее даже выпускает цветоносы после этого. Ну вот так вот. А, наполовину, допустим. А сейчас самолет пролетит и продолжим. Посмотрите, как мило смотрится. Вообще. У меня честно, вот. Вроде растений много, да, и цветущих очень много. Ну так приятно на нее смотреть. Она прям радует глаз. Она даже. Имеет такой легкий аромат, прям вообще, особенно которые вот эти раскрываются цветочки, они прям чувствуются, пахнет таким, даже сладковатым чем-то. А у меня здесь же еще посажена еще и белая есть выскочка, я уж так назову ее. Ну белая, честно говоря, мне вот как-то не очень нравится, у нее цветочки очень мелкие. Ой, посмотрите, какие цветы крупные, вообще классные. А у белые, наверное, раза в два меньше. То есть они такие как бы... Ну, тоже, когда кустик так обильно цветет, когда цветов много, смотрится, конечно, это тоже красиво. А когда вот один-два цветочка, конечно, уже красоты никакой нет. Вот это мне розовая, это больше нравится. Представляю, в природе, вот идешь, идешь, и раз так... Полянку такую увидела вообще супер, <смех> очень красиво, наверное. <смех> ну и давайте подытожим. В общем, за Растение очень простое в уходе. Требует частый полив теплой водой или даже можно устроить ей теплый душ. Любит светлые места и даже, чтоб на нее попадало солнце. Любит подкормки. И грунт, в принципе, вообще простой. Она не прихотливая грунт. Так что рекомендую иметь такое растение. Она вас будет радовать своим букетным цветением. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.